Звоним Арсению Доминга, который делает визы в интернете. Да? Трубку никто не берет. Трубка не берет. В общем, смотрите, друзья, есть страничка Арсений Доминго. Он прицепил здесь информацию контакту, управляющую отделом. Парфюмерии в Александре Екатерины Потаповой. Это взял нашу страничку. Вот переходим в нашу бизнес-страничку и используют в других целях, что якобы он делает э, визы в разные страны. Берет деньги у людей, а потом пропадает, и ни денег нету, ни визы. Поэтому Деньги перечисляют на имя. Ермак Сергей взял у людей 150 евро еще 23 марта и перестал отвечать. Люди перешли на страничку и звонят на телефон нам и говорят, верните наши деньги. Поэтому, кто ищет визы, кто хочет трудоустроиться, перед тем, как перечислять деньги, вы смотрите, на людей, с кем они дружат, чем они занимаются. Смотрите, эта же страничка, но ну, видно, что она фейковая. Во-первых, создана она недавно. Во-вторых, человек, который ее создавал, прицепил вообще левых людей зовут его Арсений Доминго деньги сказал перечислять Ермаку Сергею, управляющим отделом Александра Екатерина Потаповой то есть, вообще никак не связано, да, живет в Москве. Деньги перечисляют на Украину, а визы дает в Германию. Ну, то есть, как-то чуть-чуть не слаживается. Три фотографии, и все. И таким образом разводят людей: у людей с Молдавии взял 150 евро. Это того, что, тот человек, который ко мне обратился, чтобы уже я ему отдала деньги. Так как на моей страничке, вот Александра Екатерина Потапова, есть и сайт, и номер телефона. Все открыто, ничего не спрятано. И люди теперь пишут и говорят, верните нам, пожалуйста, свои наши деньги или дайте визу в Германию. Поэтому, друзья, не ведитесь, всегда проверяйте, должно быть совпадать. Вот Арсений Доминга, значит, вы должны связаться с человеком по телефону, а лучше по видеосвязи, которые будут оставлены вот на этой главной страничке, да. Человек просто воспользовался нашими контактами, и люди сейчас обращаются. Поэтому, когда вы что-то покупаете, вы связываетесь э, с человеком, э, с этим Арсением. Если это не Арсения, а Вася Петрова или еще кто-то, телефона не отвечает, то лучше с этим э, человеком не связываться. Э, если же вот на нашей страничке, вот, если вы зайдете на нашу страничку, да. Александр Екатерина Потапова, вы свяжетесь по этому номеру телефона. Есть все мессенджеры, вайберы, ватсапы. Мы занимаемся бизнесом в интернете уже много лет. Мы открытые люди, доступны. У нас есть личные странички. И Екатерина, и Александр Потапов. Вы можете зайти вот на мою страничку, посмотреть. Вот я человек. вот Есть мои контакты. Здесь можно со мной связаться, написать в личку. Пять тысяч друзей. Мы открытые люди». А когда вы э, общаетесь с человеком, когда нет ни фотографии, ничего здесь, даже, смотрите, три поста, просто фейковая страничка. Поэтому будьте аккуратны, в интернете очень много мошенников, будьте осторожны, берегите себя, берегите свои деньги. Да. Вот. и у нас э, бизнес, который мы занимаемся, мы много лет занимаемся, бизнес в интернете, который легальной продуктовой компании американская, которая работает уже 18 лет на рынке. Обращайтесь к нам в личку. Мы никого не обманываем, мы помогаем другим людям зарабатывать деньги, менять их жизни. Поэтому желаю вам удачи. Вот, если еще у вас возникнут такие вопросы по этому сайту, пишите нам в личку, будем помогать вам всем. Всего доброго, до связи, пока-пока. Вот звонят ребята, сами перед Алло. Да, вы звонили. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, там мои родственники перечисляли вам деньги на визу. Когда мы можем получить свою визу? Давайте я сейчас занят, я через час перезвоню. Хорошо, жду. Спасибо. Вряд ли перезвони. А я ему написала сообщение. Сергей, мы вам перечисляли 150 евро 23 марта на визу, имя, фамилия человека, который перечислял, и верните, пожалуйста, деньги, или придется написать заявление в милицию. И сразу после этого сообщения он начал перезванивать. Ну, давайте еще час подождем. Если он не перезвонит, то мы запишем видео, обнародуем во всех соцсетях, в интернете. Вот. Попросим его, конечно, чтобы он вернул деньги, либо сделал визу людям. Если нет, то тогда мы обнародуем это видео.